приветствую вас дорогие друзья на моем канале в этом видео я расскажу вам об таком важном устройстве в электролизе как огнепреградительный клапан Существуют различные виды устройств предотвращающие реверсивное горение гремучего газа что достаточно опасно самый распространенный вид таких устройств это водяной затвор у водяного затвора есть как и преимущества, так и ряд недостатков. Сейчас же я вам покажу, как изготовить, из чего изготовить огнепреградительный клапан своими руками. Вот это уже готовое устройство. Да, конечно, тут налеплены шланги, какие-то хомуты. Это надо будет все облагородить впоследствии. Но самое главное, что это устройство абсолютно работоспособное. Короче, я использовал вот такое устройство. Это так называемая развоздушка, которая используется в системах отопления. Это итальянского производства развоздушка. Выглядит она вот так. То есть, ну, кто сталкивался с системой отопления, тот прекрасно знает, как она работает. Внутри находится поплавок, который... В отсутствии жидкости внутри этого устройства Выпускает весь воздух через специальный клапан В то же время, когда этот поплавок подпирает жидкость Он перекрывает выход воздуху И, соответственно, система становится герметичной Для того, чтобы изготовить из этого, из этого устройства то, что нужно нам Его необходимо раскрутить Раскручивается корпус достаточно легко. В тисочке это можно зажать, взять какой-то крупный ключик гаечный. И, в общем-то, все это легко разбирается. Здесь находится уплотнительное кольцо. Изнутри выбрасывается абсолютно все. Потому как нам не потребуется абсолютно ничего, кроме самого корпуса. Вовнутрь корпуса вставляется огнепреградительный элемент. В данном случае я использовал. Вот такой фильтр, вернее это не фильтр, это распылитель, распылитель воздуха для аквариумов. При помощи этого устройства воздух, подающийся в аквариум, распыляется на очень мелкие пузырьки. В общем-то то, что нам и нужно, так как данное устройство достаточно простое, но в нашем случае оно выполняет функцию гашения пламени. То есть, поры между силикатом, это устройство сделано из силиката, из обычного песка, спрессованного при помощи какого-то клея, по всей видимости, связующего состава. Так вот, поры между этими песчинками, спрессованными песчинками, настолько малы, что газы через них проходить могут, но пламя гасится, пламя гореть не может. Так как же все это изготовить? Вот я уже немного... Подготовил это устройство. Я его э, предварительно раскрутил. Значит, Как я уже говорил ранее, из него необходимо выбросить все. Это поплавок. Это абсолютно пустая камера. Она нам потребуется. Дальше, вот в этой крышечке нам необходимо вытащить э, запорное устройство. Э, золотник так называемый. Отворачиваем э, колпачок. Он нам, кстати, не потребуется потом вот здесь завальцованная шайба ее необходимо вытащить вытащить ее можно при помощи отверточки либо шила шайбу выбрасываем она нам не потребуется дальше здесь надо вынуть запорный механизм он нам также не потребуется выбрасываем и оставляем только вот эту крышку и нижнюю колбу. Все. Это то, что нам потребуется для изготовления огнепреградительного клапана. Далее берем огнепреграждающий элемент. Из него необходимо удалить пластиковую часть, вот этот носик, иначе он при работе устройства расплавится. Убираем пластиковую часть. В общем, здесь необходимо... Очистить абсолютно все Чтобы ни пластик, ни клеющий состав Не остался на этом камне Вот в таком состоянии Камень Нам необходимо вставить В колбу Вниз этой колбы Вставляем силиконовое кольцо В данном случае я использую силиконовое кольцо Хотя лучше использовать паранит Так как он более, является более огнеупорным материалом чем... Хотя и силикон держит достаточно высокие температуры Вспышка гремучего газа происходит за доли секунды, поэтому силикон прекрасно выдерживает эту вспышку, с ним ничего не происходит и он обеспечивает качественное уплотнение для того, чтобы воздух у нас проходил только через камень, ни в коем случае не в обход огнепреградительного устройства. Вставляем камень отверстием вниз. Нижнее отверстие это будет выход, выход газа, ни в коем случае не наоборот. Далее сверху на камень необходимо установить, в данном случае я использую 4 миллиметровую масло-бензостойкую резину. Так как именно этот размер, именно эта толщина резины обеспечивает устранение всех зазоров. При скручивании этого устройства. И все. Теперь нам осталось только закрутить. Скрутить это, эту конструкцию. Это, э, закрутить это все необходимо обязательно зажав тиски. Использовав гаечный ключ. Так как э, скрутить, э, скрутить всю эту конструкцию необходимо достаточно плотно. Э, чтобы обеспечить э, полную герметичность. Итак. Вот у меня уже готовое устройство. В нем то же самое проделано, в нем то же самое было проделано, то есть вовнутрь вставлен распылитель для аквариума и теперь я покажу вам как все это будет работать перед нами находится вот такой электролизер сейчас я его запущу так, электролизер работает и выделяет газ Теперь можно испытать наше устройство, как вы можете увидеть, вспышка простреливает, но вспышка доходит только до огнепреградительного клапана, дальше она не проследовало, и пламя было полностью остановлено. Итак, как вы могли увидеть, клапан прекрасно работает, все здорово. Ну, а многие могут задаться таким вопросом, а для чего изобретать велосипед, для чего городить вот такие вот самодельные конструкции, когда на рынке присутствуют уже давно придуманные, разработанные, изготовленные вот такие вот огнепреградительные клапаны, в данном случае это клапан Дон Мед. Прекрасно работающее устройство. Китайцы делают что-то наподобие вот таких вот более простых устройств, которые надеваются на шланг в разрез газопровода. И в общем-то тоже отлично отрабатывают. Все прекрасно, но... Те, кто работал с газогенерирующим оборудованием, с водородным газогенерирующим оборудованием, тот должен знать, что газ, подающийся из электролизера, всегда сопровождается влагой. Так вот, вот эти прекрасно работающие клапаны работают до той поры, пока в них не попадает влага. Как только в эти клапана попадает влага, а если она еще и сопровождается выбросом щелочной среды, то весь огнепреградительный материал забивается, его поры забиваются э, кристаллами щелочи после высыхания, а капли воды э, настолько забивают огнепреградительное устройство, что клапан начинает противодействовать, при, противодействовать выходу газа. И газ уже выходит из электролизера не, э, не свободно, а под увеличенным давлением. Внутри электролизера создается Давление, что не очень хорошо для многих конструкций. Так вот, клапан, сделанный мной, не создает никакого противодействия. Даже если в это устройство попадет влага, или же эта влага будет сопровождаться выбросом щелочи, после высыхания эта щелочь кристаллизуется, она не забивает поры огнепреградительного устройства. И клапан продолжает работать без противодействия выходу газа. На этом все. Если вам понравилось мое видео, пожалуйста, ставьте лайки, заходите на мой канал почаще, и вы увидите еще много и много интересного. Всем пока!